Продолжаем поиски Виктора. Здесь у нас ничего нет. Похоже вниз будет спускаться что ли? Ладно. Идем, идем. Ничего не имеется, ладно? Сразу Твою сразу мать! Займу. Какого хрена здесь все везде заперт? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятий 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает. Да. Что-то не так. Нашалеть! Гигантский бур просто взял и проломил все стены, блин. Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? Четыре. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Ну, сейчас мне не до любезности. <плёв> зажим. Зажим, зажим, зажим, принеси а, сейчас? Дам. А это здесь откуда? Быстрее, ну что, копаешься. Нейрополимерная касса. Она не нужна. Как тебя зовут, Док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи, тут И все сама, туда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично хоть что-то что Много вопросов задаешь. Бригис! чертила Уа! Чертило? Ты вообще смотрелся в зеркало? Ошалел? Так, так, так, так, так, так. Косой какой-то. Тадо бегалась, железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно да. прогнозировать. Это что за монстр? Надвиги? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ладно. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного шторя активен. А, сколько там их всех? Здесь не пройти, значит? Если что, ничего нет, да? Ничего. Как он там сказал? Щелкнуть пальцем? Я не очень понял. я вообще не понял. А, вот как. Ой. Ой-ой-ой, теперь понял, понял, теперь. Да ладно. Давай, еще раз, еще раз. Это думал, здесь какая-то последовательность. Ой. Что ж такое? Я не могу. Я угнаться за ними, так, первый головоломки я сразу застрял. Что ж такое? Наконец-то получилось. Баю, баюшки, баю, не ложись на, на краю. Волчак, Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора. Очень опасный противник. И Твою мать! Ты еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю. мне Милый, позволь я принимать тебя крайне. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки! Да я, да я бы Не видишь? тросы остальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно. Покорная ласковый меня зовут. Сейчас, а, сейчас я тебя а. заведу, добраться до тебя. А, вот <laughs> Обожаю мачо, я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь Сейчас, стараюсь, стараюсь сильная твоей. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Скоро вам будут доступны и другие умения а сейчас выберите шок okay, шок а переключиться так уж и быть теперь дайте я покажу чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии я уже видел ебаный пирог буквально uh -huh. Я. Открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый. Улучшить можно что угодно. Пору. Да, Но я на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Да, да, Тебе да. понравилось, милый? Нет. восторге. неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов. И принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой настроим настоящую грязь. Ха! -ха. С чего бы я тебе подарки-то Потому что девочки любят подарки. Потому что рем шкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф не привилеген. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду что ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Да, уходим. Да, жризяка. Можно лучше? Дейвуса, интерпретирует противника. Ну-ка, что за стужа? Криогенный. А не плохо было бы получить этот. Нельзя сразу два установить? Кью. А шок тоже надо? Здесь а шок можно просто так Ладно, так можно так, Полимерный щит, энергия персонажа Полимерный бросок Может быть подожжем Полимерная струя Что не стоит? Не хватать. Так, стужи заморожить противника, чтобы бомбы тормозить их на некоторое время. Помните, замораживать сейчас. Ага, окей. Ну, в общем, все понятно. Двигаем а -а -а, дальше. Какие-то воспоминания, что-то. Голя. А что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов, а шесть меня слушаются и вежливые. А эти в черном, как паяли какие-то. Ходят, где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь. А то я нервничаю. Да, овчики, овчики. А у меня они будут, Петрович. Петрович. Так, сверху надо будет навернуться. Так, с одного ну, вообще, какую сторону взять? Просто продолжать поиск. Ладно. Без вопросов. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточные. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электросчетовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечка электричества. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз, дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Да, это радует. Ну, немножко. Что ж, здесь ничего нет. Да все, да. Мужики. Осторожно! Переди камеру в виде наблюдения Ромашка. Если он у нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Ага. Так, магнит импульс у нас на кнопку В Ч Ч Ч Ч никого больше нет? Отлично, отлично, а то не хватало снова выпрыгнет, как прошлый раз чертила. супер привет товарищ вот. То знаете как обходить камеры я думал что настоящий профессионал действует значительно тоньше иногда приходится действовать потолще со мной не такой бывал чего чего <смех> как он так быстро <смех> да. бежать что ж, уровень тревоги ноль. Странно. А, немножко протупил. А, с кем не бывает. Так, сюда можно тоже пролезть. Залезем сюда. Так. Так, что за ход такой? Трубы здесь шумят, гудят. Нам вот сюда же при... так пришли. Да. Ну плюс зато. Ну, -то... зачем водичка нужна? Ага, а заморозить можно. Отлично можно было так пробежать? Ладно. Больше пока нет, ну. пока Я хочу пока сюда зайти, посмотреть. Эй, грязь! раз угу. Как этому Петрову удалось бежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовали. И кто еще тут с ним? Такой информации имеется. Это лишь предположение. Ладно, разберемся. Разберемся, разберемся. Что еще нам делать? Так, ну давай быстрее собирайся. Как-то слишком много всего. А нам будет обид? хочу обид да. собираем собираем собираем. ничего нет Окей. это можно потом прочитать надеюсь не забуду угу. тоже собирать сторону и собирать опять это камера долго Хорошо. Сейчас зайдем сюда. Никого нет, никого нет. электрощитовую а -а -а. только сначала я тут хорошенько осмотрюсь нужны запчасти для модернизации оружия с таким дерьмом я много не навоюю не буду вам мешать mm -hmm. это правильное mm -hmm. решение майор это правда Пробегаем. А, нет, здесь нельзя зайти. Ладно. Можно на спуститься? Надеюсь. Точно, точно. Потом в сторону надо будет. А, сюда, сюда. Так, ключ уже с нами. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Раз. А вы любите печеньки? А ты? Любишь печеньки? О, на одной волне с Майором. Можно заходить. Что Это лазерные реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Да, логически. Что, правда? Да я тут собирал. Поздравляем дешифратора плюс Plus... надеюсь вопрос закрыт. И никаких подсказок, да? Ладно. Рука, стоять вот. туда тех пор пока оно само не включится не поток надо порядочить плюс плюс плюс плюс плюс на минус равно минус минус на минус будет плюс окей а где здесь плюс где здесь минус Так, пога... это минус, или что Попробуйте это? Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп, это должно помочь. Что-то я тупенький ли это игры, я не понимаю по какой схеме здесь все это работает. Где здесь плюс, где здесь минус? Алло! А, что вперёд вот так мне называется. Порядок. Ой. Питание Очень <смех> Можно возвращаться. Окей, понятно. Окей. <смех> Можно поднять? Только что была её Ладно. Почему две точки? А, ну и... В какой из них заходить? Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе. Тогда я пойду в левый. Давай правый. Давай, поехали. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Рывок во время прыжка. Нажмите для лягуши во время прыжка, чтобы совершить дополнительный рывок в воздухе я лишь хотел упростить вам задачу ты мне ее серьезно упростишь если перестанешь лезть под руку? вот так вот хорошо получилось так видел самые порочные грани там и были или нет там внизу что-то есть Да, мы здесь были. А что там насчет этой книжки? Или что там я тогда находил здесь? Ну, уже нет книжки. ладно. Интересно. Хорошо. Так, сохранение сделал на всякий случай. И теперь идем до магнитной двери. И используйте шов на магните. Хорошо. Напоминаю, дверь закрыта, на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Не мешаю. Боевой разряд. Используйте шок на противник, чтобы приснуть их, или даже уничтожить. Хорошо. А, ну можно здесь скрытно пройти. двери лучше закроем не учили что ли майор цензура басту то же самое вот интересно все надо читать или не надо под тоже находится А другого нет ну а ты что ли чертила, что ли? Ты издеваешься? Кормы... Да? <светла> Чёрт. О, здесь тоже сохранение. Сразу так тихо стало. А, это ты Элеонора. Элеонора Элеонора. Нет, нет. Что это такое? Что-то рукоять нашел. Швед рукоять, ну. А, это другая, что ли? А ну-ка, швед. Так, а почему я не могу? Почему я не могу улучшить? А, вот. Улучшено. Швед улучшить. Рукоятка. Хорошо, улучшим. Опа. Кассетник тоже. Ну ладно, тоже лучше. Все? Ну, что нужно? Так, специальный блок контролирует состояние ваше равновесия. Лизве, остальное лизы. что, на второй уровень улучшили, да? Ой, что-то много ресурсов хочет. Ладно, пока хватит до да, такого уровня улучшить. Этот у нас дробовичок. Что тут у нас дробовичок? А, что можно улучшить? Дульный тормозовый компенсатор. Нет. Лучше а, магазин нельзя. точность. Ладно здесь вроде немного хочется. Складно разбор. Это нам все нужно? Хорошо. Создание чертежей у нас нет. Итак, припасы. Вроде бы достаточно ресурсов. Ну ладно хорошо пока так хватит. Лучше нечто раздеваешься, да? Ну, солочь. Ты черт, да? Все, он сразу видит, блин, видит. Ладно, ладно. Вроде бы, ну, а ну-ка, сейчас бы так убежал. Отлично. Все, теперь можно идти дальше. Другого пути вперед нет, придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилы. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну, Как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Идем значит дальше вот это что-то такое. А -а -а. Проходим, проходим. Так что же? через полимер можно проплыть не впервые я люблю так перемещаться словно в океане с китами в не плывешь умиротворяет что-то там в конце есть Еще ресурсы, значит. Идем дальше. Э, что тут такое было? Фрислойю, ладно. Да-да, погода прям то, что нам сейчас нужно. Ускорение. Надеюсь, здесь не утонешь. ой майор и как я должен ее перезапустить где-то должен быть пульт управления да неужели что засекать какой то леса а ну-ка доступ разрешен мне нужно оружие леса, за... 80 на и 123. Да, я все потратил на то самое... Ладно, Вот, он, путь. Ну и, конечно, замок. Вот вы их Но это что-то новое. Индикаторная комбинация. Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг Может, у кого-то есть пароль. Так точно, поищем пароль. Это... что такое вы? Не поедем по схеме кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поеду. Твой ум... мысль. Так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все. Тут. Не поеду. Нет, без схемы не поеду. У мертвых достаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Но... Охренеть! Где эта схема? Схема? Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она усмотрите на станции. Он не добежал. Не Да тут все, блин, помер. Смотритель помер в этом тоннеле. В этом. Он помер, а все офигеть, у них здесь происходит. Схема Схему точно усмотрите? Он что, носит ее с собой постоянно? Он с собой схему. Все время. Куда искать? Наверное, надо было сказать спасибо. Твои не поедут из схемы кабинки. Твою схему... Опять считаю, что... Он с тобой рыба открыт, чтобы спрятать. Выведите их Да ну нахер. <смех> Здесь ничего нет. Здесь я никак не перепрыгну. И перейти нельзя. Дай с наверху идти. Интересно, это ваш полимер выглядит. Ты тоже вам еще раз говорю? Нет. Что ж, ладно. Продолжаем поиски Виктора. Зачем только... я-то открыл? Можно так пробежаться. Ладно, можно так. ой схема слева чуть пониже справа и повыше плюс-минус я помню Хорошо. Крас. то есть это не покойник со мной разговаривает? а нейрополимер в его башке? упрощенно можно сказать что да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 Сохранимся снова Сохранение датных но сегодня я зайцем Мы готовы к поездке Десять Девять Восемь Семь Шесть Поехали Тоннели раздолбаны в хлам Доехать мы без приключений Двоехали как это бывает, без этого никак. И сейчас стукнемся. Вот вам и советские горки. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Что-то было. Ты даже не спас. Согласен, согласен. Ничего нет?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 Да ты запрыгни сюда, или нет, ты, блин, майор. Давай-ка... Не тупи. А, вот так, да? Ой. Да я уже, получается, тупил. Хорошо. Потом как... вот трубу с выступа от трубы ров... как ну, такая... ну музыка, моя музыка напрягается Wow. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Да он издевается. Что это вообще такое было? Раз. Это ведь был Мурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Я вернулся, ладно, чертило вот Так, лежать, блин, черт, черный черт. Ладушки, идем дальше. Там полную меня что ли? Да, да, да ну и приключения нам на пятую точку. Э, вот и говорил, Главное, шоко мне дурить. Вы о чем? Гураговый. Лучшая отечественная разработка. Когда сад что В чем ирония? В чем ирония? Смешно сказать. Я работал с верностями, их плодами. завалила, теперь сами роют себе что-то. Попать в Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно поставить на путь, ну и, конечно, секретность. обшивка крепче, чем броня у танка вы обслуживали с с ними сейчас не каждый вспомнит как вы тебя и по. вот и погиб ты от своего творения еще 10 сансов Как же я люблю полазить по всяким долбаным закоукам. Охренеть, блять. На фуникулере проконец. В нормальной обстановке сеть фуникулеров связывают между собой все подземные объекты предприятий 3826. В следующий раз. Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. А вот так можно было здесь все. Ну, закрыто, значит, окей. Ездит там, блин, ездит. Серединку выбрать. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Ну, не зачем здесь есть, интересно. Уай, блин. Ладно, лучше не будем лезть. сохранение нет случайно а, или вот она как раз что-то новенькое у нас Это значит чертеж